Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы свяжем с вами тапочки панды. Вот такие вот нитки. Не принципиально, девчонки, я просто показываю нитки, из которых я вязала. 75% акрил, 25% шерсть, 100 грамм, 180 метров. И, э, связала я вот такие вот следочки по вот этому видео. Будет оно в конце. Видео будет сейчас вот подсказочки высветиться. Так что основу на свой размер вы свяжете. Из, это я из черных нитей сделала основу, а из белых я вяжу мордашку панды. Для начала я делаю слепую петлю. Вот, захватываю петелечку. Провязываю. Закрепляю. Теперь 6 столбиком без накида. стягиваю вот это кольцо и делаю соединительный полустолбик так одна воздушная петля подъема и далее из каждого столбика с э, каждой петли предыдущего ряда я вывязываю два столбика всего у меня их будет 12 так 6 снова полустолбиком замыкаю кольцо делаю воздушную петлю подъема и теперь провязываем столбик с накидом далее следующей петли вывязываем 2 столбика с накидом и так далее один столбик без добавления и 2 из одной петли. То есть чередуем. И так до конца ряда. Так, сейчас простой столбик. Далее 2 из одного. Теперь снова замыкаем соединительным полустолбиком. Делаем воздушную петлю подъема и далее провязываем 2 из одной петли вывязываем и два столбика без добавления 1 2 вот видите здесь 2 из 1 здесь по одному и так далее продолжаем 2 и по одному до конца ряда делаем соединительный полустолбик в конце ряда воздушную петлю подъема теперь делаем вяжем 2 столбика без накида из 3 вывязываем 2 теперь 3 столбика без накида и 2 из 4 вывязываем 2 столбика и так до конца ряда и конец ряда вот смотрите здесь у меня добавление и остался один столбик без накида это здесь мы начинали из двух столбиков вот он третий это нужно для того чтобы у нас добавления были расположены в хаотичном порядке чтобы у нас из этого круга не получился шестиугольник нам нужен круг а не шестиугольник поэтому мы так располагаем добавлением так сделала я воздушную петлю подъема вот смотрите, вот оно наше добавление предыдущего раза, значит его надо сделать где-то здесь. Значит сейчас мы делаем добавление. То есть в каждом ряду мы, мы его смещаем, добавляем одну петлю между этими добавлениями. В предыдущем ряду у нас было 3, значит теперь у нас 4. 3, 4. И добавление. И так мы продолжаем вязать еще этот ряд до конца потом следующий с пятью петлями между добавлением и еще один с шестью петлями между добавлениями. вот у нас такой должен получиться круг так вот смотрите вот такой вот круг у меня получается теперь я беру оставляю белую нить за работу. я ее пока оставлю беру черную нить и провязываю один столбик без накида. Вот так вот протягиваю ее и провязываю. Здесь можно привязать, можно пока оставить так. Ну, давайте сделаем один узелок. Теперь делаем два накида, пропускаем две петли, один, два, и из третьей вывязываем столбик с двумя накидами далее то же самое из той же дырки Два. всего 8 раз 8 столбиков с двумя накидами из одной дырочки теперь 8 видите вот теперь пропускаем 1 2 и в третью вяжем столбик без накида. и еще 7 раз то есть всего у нас будет 8 столбиков без накида 3 4 5 6 7 8 далее снова столбик с двумя накидами 2 пропускаем из 3 вывязываем столбик с двумя накидами всего 8 8 снова 2 пропускаем 1 2 и в третью вяжем столбик без накида так вот они образовались наши два ушка далее. Провязываем вот эти оставшиеся столбиком без накида. Вот, провязали мы по кругу черной нитью. Теперь она нам не нужна. Мы ее смело обрезаем. И завязываем здесь узелочек, сфиксируем. Все вот эти нитки потом у нас спрячутся теперь белый берем белую нить и вяжем еще один ряд столбиком вернее, и вяжем столбиком без накида 3 4 в 5 пят, из 5 петли мы вывязываем 2 чтобы у нас не не было стянуто ухо 2 3 теперь где мы видите вот я обвязала ушка теперь я перехожу на полустолбик и передвигаюсь к второму уху видите передвинулась я ко второму уху теперь вяжу с на нормальным столбиком обвязывая ухо 2 3. у нас здесь тоже было три до тех двух две из одной петли и далее 4 столбика 1 2 3 4 так далее мы не вяжем здесь мы просто так делаем соединительный полустолбик и нить обрезаем И вытягиваем на другую снова наша нашей панды готова вот такая головушка теперь мелкие детали свяжем так сначала из белой нити делая слепую петлю соединяю и вывязываю 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 стягиваем колечко делаем соединительный полустолбик тут он конечно делается не очень хорошо не очень удобно так нить обрезаем и продеваю просто вот так вот на изнаночную сторону вот Таких деталей нам нужно вывязать 4. Так, значит, белые 4. Далее черные. Делаем то же самое с черной нитью. Точно такое же колечко. Стягиваем. Делаем соединительный полустолбик. Здесь вот можно завязать узелок и нитки не нужно обрезать, чтобы нам не мешали. Вот таких вот деталей у нас будет 2 черных маленьких. Это наш нос. Так что. И теперь глазик, черная деталь глазика точно так же делаем слепую петлю. И вяжем вот таким вот образом. Здесь закрепляем. Эта петля не считается. Теперь делаем столбик без накида. Один столбик с накидом. Один столбик с двумя накидами. Один столбик с одним накидом. Три столбика без накида. Один, два, три. Далее повторяем. Один столбик с одним накидом. Один столбик с двумя накидами столбик с одним накидом и столбик без накида есть теперь стягиваем наше кольцо вот видите получился у нас в итоге овал и соединительным полустолбиком соединяем вот все видите для того чтобы кольцо хорошо держалось мы его здесь завяжем и зафиксируем. Так, таких деталей овальных нам нужно 4. Подготавливаем. И далее будем собирать. Марта. Так, мы хорошие. Будем собирать мы нашего медвежоночка. Вот мои. На примере одной. Да? Вот мои детальки. Вот мой носик. Начну я с носика. Вот здесь вот где у нас центр. Видите, где мы начинали вязать. Я его отсюда. Я вот так вот продеваю иглу из дырочки, из этой кончик оставляю для того чтобы можно было вот кстати даже сейчас возьму и завяжу я вот этот носик вот так вот раз и одним стежком смотрите видите немного стену чтобы он такой был овальный и теперь по кругу пришиваю Подтягиваем нить так, чтобы вот этот конец был больше, чем рабочая нить. И теперь вот таким вот образом продеваем в серединке носика. И делаем большой стежок. Раз, и два. Один. И второй в ту же дырку и в бок. Теперь возвращаемся в эту дырку и в бок в другую сторону в эту дырку и сюда возвращаемся кто кому с первого раза не понятно девчонки поставьте видео на 50 процентов скорость и просмотрите еще раз этот кусочек видео я думаю вам все будет понятно Так, и последний стежок то есть каждую Каждый шаг я повторила по два раза. Вот. Теперь я здесь делаю узелок. И одну нить я обрезаю. Буду типа, дальше шить в одно сложение. Теперь далее я прикладываю вот эту черную часть глазика и пришиваю по кругу. Теперь я вот таким вот образом передвинусь немного на эту сторону по сути нам то без разницы это все дело у нас спрячется и второй вторую деталь черную тоже пришиваю готово делаем узелок берем белую нить так теперь пришиваем белые детальки вот сюда вот глазики белой нитью чтобы не было видно стежков почти готова теперь еще черная нить берем черную снова нить сложенную в два сложения Видите? И вот здесь вот в центре глазика делаем, не в центре, а на белом фоне, делаем пару стежками, как бы точечку для глазика. И теперь передвигаемся на второй глазик и делаем здесь точно так же. Здесь последний узел. И одну нить обрезаем и будем пришивать в одно сложение. Теперь вот пространство между ушками мы совмещаем с вот этим вот местом и пришиваем по кругу. Вот так вот по кругу пришиваем и оставляем маленькую дырочку смотрите я пришила такой вот кармашек у меня и остатки пряжи такой меринусовая я ее заполню ту мордашку по сути это все вот так вот распределю чтобы она была такая симпатичная и зашью в эту дырку еще вот и все по сути так вот они наши тапочки готовы вот такие вот панды девчонки подписаться на канал здесь поставить лайк как связать основу здесь вот этих вот тапочек и как укрепить эту основу стелькой фетровой вот здесь вот в этом видео а с вами была вика и школа рукоделия Я с вами прощаюсь всем пока пока